Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Казида и Саша, и сегодня мы вместе с вами поиграем в такой замечательный мини-режим, который называется Party Games. Ну что, ребята, поехали? 10 секунд до начала раунда и за эти 10 секунд вы можете подписаться на мой канал поставить лайк также порекомендовать этот видеоролик своим друзьям а мы начинаем первый подмини режим это головная погоня ё-моё сейчас будет сейчас будет жарко сейчас будет жарко так земля здесь так это здесь золотой блок тут ага, это тут это здесь А-а-а так, это сюда, кирпич по центру, это сюда, фух, второе место, фух, ой господи, как же я давно не играл в этот режим, фух, шаг глаз закружилась. о господи, чувак взорвался, а это все было рядом, Че я туда смотрел? Ну да ладно в принципе ничего нового будем туго думить в принципе нормально мы всегда так делаем ребят не удивляйтесь это же я правильно правильно о как у меня залагало ребят собираем мне на новый компьютер ну тут я скорее всего даже места не займу потому что ну смотрите я уже не в топе хотя возможно мне повезет и я как бы ну займу хоть какое-то место потому что Блин, ну меня сейчас легко могут скинуть э, с моего пьедестала, так скажем, э, стянуть у меня мою корону, стащить просто в наглую. Ну, мо мое, так как у них так много травы-то получается? Блин, дилеры недоделанные. Что, почему? Почему у них травы больше, чем у меня? Как это? Что это такое? Почему так? ё-моё ну как у них получается так я, я, я за ним не успеваю Ну, мне скорее всего уже выбило из топок к чертовой матери а нет еще не выбило фух ой не люблю стрельбу из лука о мой цвет кстати попался вот зелененький. так ну я мазила я всегда мазил Ну я же говорил так, сегодня явно не мой день Так, оп Или может мой Ну или сейчас я только что накаркал Блин Ну ёб моё Давай Так Так, опа Ну давай, ну ёбан Ёбта Я просто все свои цвета пропускаю Ну да что ж, что это за реклама мегафона сейчас была Так, давай, давай, давай Оп, оп, оп, давай Ой, не попался В свой же цвет Опа опа. Блин, я просто мажу везде, ну Эй Оп Нет Эй. Я кому-то помог Кажется, своему сопернику Так О, второе место, второе место Видали? Видали Ой Ой, не люблю стрельбу из яиц Ой Сейчас сделаем яичницу из яиц моего бывшего, которого у меня нет. Ладно, шучу. Или есть, или нет. Кто его знает? Так, ладно, все, шутки в сторону. Эй, ух, ух, ух. Саня, давай. Вот просто пишите в комментариях, Саня, давай. ⁇ -мо ⁇ я здесь место или really не займу. Ну что... А, мне не повезло. Я на третьем месте. Ой, ну здесь мне вообще не повезет, ребят. Ну вот просто. Какой-то неудачник. Это какое-то проклятие. Навели на меня. Так, это моя свинья. Это не мой цвет. Забирай свою свинью. Так это тоже жесткое оскорбление, слушайте. О. Так как у него получается-то? Я даже, Да что ж я падаю? Ну что это такое? Так ну ка. Ах ты ж свинья, причем в прямом смысле. Опа, одну поймали. Сейчас вторую словим. Она сдохла. Прикиньте, она сдохла. Ах ты. Ух. Это я сделал или кто? Так. Опа. Ну-ка, давай, свинья. Иди ко мне. Ладно. Стоп, желтых нет. Ладно. Хорошо. Окей. Пошел ты к черту. Так, давай, свинья. Залетаем! В Мою луночку. Так. Опа, второе место. И по доске тоже я второе место. Ох, сейчас будем крафтить, сейчас будем крафтить. Ох, сейчас как отыграемся. Ох, давайте, ребята, оставьте за меня кулачки. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надо же нагрудник сделать, да? Да? Опа. Ах. Что-то не то сделал. Так. А, стрела, так получается, дуб. Вот это. Где еще одна паутина? Ну... Э -э все, забрал. Все, давай. Там чуваки мне уже... Так. Оп, оп оп, оп, оп, оп. Оп. за, на. Дальше. Раз, два, три, четыре, Пять. Фух, господи, как же напряженно! Э, Ножница. Не, ну вы это видели. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, на все. Печь, печь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще один. Где еще один булыжник? Так. Все, восемь, все, все восемь. Давай. фу ху ху Так, так, так, так, так. О, да! Я первый. фу Это было тяжело. Но я справился. Я смог. Да. Вот так-то делается, ребятки ребятки Фу. да я в жизни так быстро не крафтил ну зато поднакачал свои навыки может в следующий раз повезет и я прям буду во всех подмене режимах занимать места кстати я там видел как то человека джас какой-то не знаю, кто это, не знаком с ним. Так, ну мы в принципе все. Сейчас будет еще. Ой, это предпоследний мини-режим. А вот это вот самый нелюбимый мой. Ну что, фиг знает, когда прыгать? Так. Ах! Я же говорил. Я не умею в это играть, ребят. Я пытался. Честно, но у меня не получается. Как у них получается так? О, господи, ну так мяукнуло. У меня аж сердце, блин. О, май, О, май, gosh. Я уже знаю, в принципе, тут отличное место, где можно будет спрятаться. Сейчас прям меня летит, да. Облекиньте, вил. Игроков осталось 4. Так, то телка сдохла. О, господи! Ага, значит, по центру они не бомбят, да? Там как бы чувак стоит, ничего, да? О, господи. Ок. Что происходит? О! Фух, господи! Второе место! Да! Ну, хоть не какашку получил. Фух, ну, в принципе... В принципе, мы с вами сделали то, что нужно было, поэтому мы сейчас с вами выходим отсюда, и я с вами буду прощаться. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Сашари. Всем удачи и всем пока!